Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Это видео посвящено описанию конструкции и принципов работы греющих колонок и выдерживателей спиртового производства. Данное оборудование используется в машинно-аппаратурных схемах линий производства плесневых грибов для стерилизации маточных растворов. Питательную среду для выращивания грибной культуры стерилизуют при температуре 130 градусов Цельсия в греющей колонке, подогревателя, вмонтированный в трубопровод, по которому среда из смесителя поступает ферментатор или маточник. На слайде показано устройство греющей колонки непрерывного действия для стерилизации среды, направляемой в ферментатор. В цилиндрический корпус аппарата наружным диаметром 159 мм и внутренним диаметром 149 мм вмонтирован стакан высотой 400 мм и диаметром 112 мм с отверстиями диаметром 2 мм. Отверстия располагаются на винтовой фаске, выточенной по наружной поверхности стакана. В кольцевое пространство между корпусом аппарата и стаканом через штуцер вводят пар под давлением 4 атмосферы, который пройдя через отверстие пронизывает находящийся внутри стакана продукт, нагревая его до температуры стерилизации 130 градусов Цельсия. Для стерилизации питательной среды, подаваемой в маточник, применяют греющие колонки аналогичной конструкции. Примерный расчет греющей колонки для среды, направляемый в ферментатор. Среда нагревается в колонке непрерывного действия открытым паром при давлении 4 атмосферы с 30 до 130 градусов Цельсия. Количество питательной среды для заполнения ферментатора 18 кубометров. Плотность среды РОЭС 1065 килограмм на кубометр. Удельная теплоемкость среды, С-среды, 4,2 килоджоуля на килограмм кельвин. Длительность процессов стерилизации, выдерживания и охлаждения среды 2 часа. При расчете греющей колонки определяют производительность колонки, расход пара на стерилизацию, геометрические размеры. Производительности огреющей а колонки – это объем подогреваемой среды в час, рассчитывается по формуле, представленной на слайде. Количество тепла, потребное для нагревания среды, расход тепла на стерилизацию с учетом до 2% потерь тепла в окружающую среду и расход пара на стерилизацию – в том числе объемный расход пара на стерилизацию, рассчитываются по формулам, представленным на слайде. Также на слайде представлена расшифровка обозначений, входящих в формулу. Суммарная площадь отверстий в стакане, необходимых для ввода греющего пара, и количество отверстий диаметром 2 мм для ввода пара в среду. Расчет этих параметров представлен на слайде. Также на слайде представлена расшифровка обозначений, входящих в формулу, и формула для расчета скорости истечения пара из отверстий стакана. Время пребывания среды в греющей колонке и скорость движения среды в греющей колонке определяются по формулам, представленным на слайде. На слайде также представлены расшифровка обозначений входящих в формулы. Для обеспечения стерильности среду, подаваемую в ферментаторы и маточники после предварительного подогрева до 130 градусов Цельсия в греющей колонке выдерживают в течение 15 минут в аппаратах трубчатого типа выдерживателях. Среда движется в выдерживателе непрерывно. Длина пути и объем его должны обеспечить заданную производительность и необходимое время пребывания среды при температуре стерилизации. Первостепенное значение для выдерживателя имеет теплоизоляция, так как температурный режим в нем поддерживается только за счет изоляции. Выдерживатель, представленный на слайде, состоит из 8 или 10 вертикальных труб диаметром 325 на 8 мм и длиной 4 метра каждая, не считая соединительных колен. Выдерживатель э, содержит э, конусы 1, 5, секции выдерживателя 2, 3, 4, распорку 6. Планку – 7, опору – 8 и лапу – 9. Примерный расчет выдерживателя для среды, направляемой в ферментатор. Часовой объем среды, поступающей из греющей колонки в выдерживатель – 9 кубометров в час. Расход пара в колонке при открытом подогреве среды – 1855 кг в час. Необходимо определить производительность выдерживателя и длину труб. Среда в аппарате находится в течение 15 минут. По формуле, представленной на слайде, определяем производительность выдерживателя, потребную длину труб выдерживателя, обеспечивающее время пребывания тау у среды в нем 15 минут, и количество вертикальных труб выдерживателя при длине одной трубы 4 метра. Этот расчет вы сейчас видите на слайде. Вы посмотрели четвертую лекцию из цикла лекций, посвященных машинам и аппаратам для производства плесневых грибов на барде спиртовых заводов. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик уведомления, а на колокольчике все уведомления. Переходите по ссылкам в описании или подсказках, если хотите посмотреть другие видео по теме. Благодарю вас за внимание и до новых встреч.